Здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжаем читать капитал. И речь у нас сегодня пойдет о одной достаточно, казалось бы, формальной и техническом вопросе, который, однако, абсолютно необходимо рассмотреть подробно, чтобы двигаться дальше. Речь у нас пойдет о различии между постоянным и переменным капиталом. Вопрос этот разбирается Марксом в шестой главе первого тома «Капитала», и вот к ней мы сегодня с вами обратимся. И начинает Маркс с того, что различные факторы процесса труда входят, образуют стоимость процесса труда не одинаково. Вот, скажем, есть у нас прялка, есть у нас хлопок и есть у нас рабочий, который при помощи этой прялки превращает хлопок в пряжу. Вот какое-то количество в процессе труда хлопка израсходовано. То есть хлопок исчез, стал пряжей. Значит ли это, что стоимость хлопка исчезла? Нет. Стоимость хлопка перешла в стоимость пряжи. С другой стороны, у нас есть прялка. И скажем, у нас наша прялка работает 100 дней, после чего приходит в негодность ее нужно заменить. Это значит, что каждый день одна сотая стоимость этой самой прялки перейдет в стоимость пряжи. То есть в данном случае стоимость не производится. Стоимость просто переходит от одного, одной потребительной стоимости к другой. Одного предмета к другому. Она просто сохраняется. То есть стоимость средств производства, таких как Помещения, средства для обогрева и освещения этих помещений, машины, инструмент и особенно, конечно же, сырье, сырой материал, используемый в процессе производства. Стоимость всего этого просто сохраняется в процессе производства. Оно переходит в продукт труда. А с другой стороны, у нас есть рабочий, который работает какое-то количество времени. И вот это время, которое рабочий работает, оно... Производит новую стоимость, прибавляет стоимость к стоимости вот всех этих средств производства, затраченных в процессе труда. И вот получается такая штука. Есть один труд, но этот труд имеет две, казалось бы, совершенно разные функции. С одной стороны он сохраняет стоимость, перенося стоимость с одних предметов на другие, а с другой стороны он производит новую стоимость. Значит ли это, что рабочий работает два раза? Один раз, чтобы сохранить стоимость, а второй раз, чтобы произвести новую? Нет, никоим образом. Так в чем же тогда загадка того, что труд производит эти, две, производит эти две различные функции? А дело в том, что сам по себе труд дву, имеет двойственный характер, как мы с вами раньше уже убедились. С одной стороны, труд при капитализме это некий абстрактный, общественно необходимый труд, Какое-то количество рабочего времени. Измеряемое банально часами, днями и тому подобное. И вот вот абстрактный труд, какое-то количество рабочего времени. Здесь безразлично в какой конкретно форме он производится. Да? Производит ли его кузнец, ткач или портной. Это просто какое-то количество затраченного на производство рабочего времени. И вот этот труд производит новую стоимость а с другой стороны, у нас этот же самый труд является конкретным трудом. Трудом, определенным качественно. Трудом, имеющим некое полезное действие. И, то есть, иными словами, у нас любой труд, это обязательно труд кача, или труд кузнеца, или труд портного. И вот это конкретное, качественный, определенный характер труда, оно и позволяет стоимости от средств производства сохраниться. И перейти в продукт труда. Конечно, когда у нас происходит вот этот вот перенос стоимости, он происходит вполне определенным образом. То есть, например, если у нас, э, скажем, та же самая прялка работает до да, 100 дней, то каждый день она будет одну сотую своей стоимости переносить в продукт труда. Ну, здесь, конечно же, сделать возражение. Ну, прялка, прялки рознь. Одна сломается быстро, вторая послужит больше ожидаемого. Ну а что Маркс замечает? Вообще-то люди тоже живут очень разное время. Ни у кого на лбу не написано, сколько дней им еще осталось прожить на нашей грешной земле. Однако это никоим образом не мешает страховым компаниям, исходя из средней продолжительности жизни, просчитывать возможные риски и зарабатывать на этом хорошие деньги. То же самое и в капиталистическом способе производства. В общем-то, для капиталиста средний срок службы того или иного той или иной машины, да, того или иного инструмента, он является величиной вполне определенной, и из хозяйства средней величины будет производиться расчет, превращение стоимости. Но здесь, конечно, надо иметь в виду, что стоимость средств производства очень по-разному переходит, в случае разных средств производства, на итоговый продукт. Вот, скажем, есть у нас машина. Машина эта стоит 1000 фунтов стерлингов. И, скажем, машина эта служит 1000 дней. Это значит, что каждый день машина будет прибавлять к стоимости продукта труда одну тысячную своей стоимости один фунт стерлингов. То есть, заметьте, машина в процессе труда задействуется полностью. Мы задействуем не одну тысячную машину, а всю машину. Но при этом стоимость ее входит в продукт по частям. А с другой стороны, возьмем древесину. И скажем, мы из древесины делаем мебель. Ну и понятно, что при любом производстве не всю древесину используем. Часть древесины будет, будет собственно, отходами. Да? Это будут стружка, опилки и тому подобное. То есть, часть древесины не войдет в продукт труда. В процессе труда будет задействована часть древесины, но стоимость древесины войдет целиком. То есть, если, скажем, у нас на данном уровне развития производительных сил 10% сырого материала выбрасывается... Эти 10%, если их никак нельзя уменьшить, войдут, тем не менее, в стоимость итогового продукта. Итак, вот средства производства, да, их стоимость просто переносится в продукт труда. А как же быть с рабочей силой? А вот здесь дело обстоит прямо противоположным образом. Допустим, у нас рабочий, стоимость средств его существования, что уплачивается ему в виде зарплаты, эквиваленте равна 6 часам рабочего времени в день. И вот этот самый рабочий 6 часов работает на производстве, тем самым воспроизводя собственные средства к существованию. Для капиталиста, казалось бы, вот он авансировал какую-то сумму, он такую же сумму и получил. Но, по сути, здесь происходит несохранение стоимости. Та стоимость, которую рабочий произвел, была произведена заново. То, что она покрыла лишь издержки капиталиста, вопроса не, реш... не меняет. В действительности это стоимость ⁇ новая стоимость. Тем более, что, как мы отлично знаем, капитализм бы не был капитализмом, если бы рабочий работал ровно столько, сколько затрачивается на его, соответственно, поддержание жизни. Он будет работать значительно больше. И вот эта новая прибавочная стоимость, как мы с вами в прошлый раз хорошо убедились, она пойдет непосредственно в карман капиталисту и составит ту самую прибавочную стоимость, то есть средства... Возрастание капитала в качестве самовозрастающей стоимости. Итак, еще раз. Качественно определенный процесса труда лишь позволяет перенести стоимость с исходного материала на продукт труда. Ну а количественная определенность создает новую стоимость. И вот есть у нас капиталист. У него есть какая-то сумма денег. Часть этой суммы, он, ну, он, разумеется, всю эту сумму вкладывает в производство, тем самым, собственно, превращая деньги в капитал и становясь капиталистом. И вот часть этих денег он затрачивает на то, что необходимо для организации процесса производства. На помещение, на обогрев, на сырье, на машины, на инструмент. Все это, эта стоимость не будет увеличена в процессе производства. Она просто перейдет в, в результатирующий продукт. Поэтому поэтому вот этот вот капитал, эта часть капитала, она не возрастает, она остается постоянной. и Поэтому вот эту часть капитала, часть капитала, которая затрачена капиталистом на приобретение средств производства, эта часть капитала называется постоянной частью капитала или для краткости постоянным капиталом. А вот та часть капитала, которая затрачивается в капиталистам для найма рабочей силы, вот эта часть возрастает, потому что Используя в качестве потребительной стоимости рабочую силу, капиталист производит новую стоимость. Таким образом, вот эта вот вторая часть капитала, она меняется. А так как она меняется, она и называется переменной частью капитала или просто переменным капиталом. Еще раз, та часть капитала, которая тратится на приобретение средств производства, это постоянный капитал. Та часть капитала, которая тратится на приобретение рабочей силы, это переменный капитал. И да, пока что не совсем понятно, для чего нужно это различие. Но в дальнейшем нам оно будет предельно важно для всех дальнейших выводов, которые делает Маркс в данной работе. Но какие то выводы, мы с вами ознакомимся в следующих выпусках нашего цикла. Но ну а пока, оставайтесь на связи и до новых встреч.